Же запиши, запиши, запиши всем прессам Макс Риск. Хэштег 3 серия. Хэштег пробная серия обратно. А, блин, нужно обновить. Они хотят создавать. В общем, же на YouTube. моему на канале на канал свой. Так, это подписки мои. Все. У вас такой не будет. Мы создаем канал на YouTube по игре. Изубим. Хэштег 3. Ну... Провал просто был. Там пали у нас было аккаунта полить с логином паролем больше так могу делать все обещание не вот так вот нажимаем на компьютер почему на компьютер потому что только так можно задавать каналы на телефоне вы так можете задавать только если вы там э, нажмете сюда вот все это сделайте там для пока там в интернете интернет поискать нажимаем настройка вид канала то есть мы задаем канал по игре зубе и продвигаемся с вами будем снимать эту рубрику если вам понравится лайкос там подписка на youtube канал так, там ничего не палим? Ничего не палим. Все нормально. Угу. Кусочек, ну и ладно. Нам все равно. Значит, первым разделом мы смотрим. Загрузки, сохраненные плейлисты, Может, тут добавлять разделы первым делом. Это нужно только потом. О, подписки. Ну Почему бы не? Все, видны подписки. Ага, интересный канал нажимаем. Это потом уже. Все дело нужно. Сначала нужно первый ролик загрузить, а потом я загружу. И вторую серию выпущу. Вот. Вставляем ссылочку на него. На канал, почему будем вы сделан? Также ссылочка пожертвование. Также эм, вот так делаем почту. Привет, я люблю игру зуба Пока что вот так. 25 июня. С далека на 2020 году ничего тут нету, как вы знаете. Так, плейлисты, понравившиеся ролики, я его закрыл почему-то. Вот нажимаем на шестеренку. Так, значит, настройка вид канала. Это возможность пользоваться тем, кто регулярно загружает видео. Я регулярно загружаю видео. Поэтому я нужно доключать. Вместе с вами будем загружать видео, видео, видео. И как думаете, на этом канале мы загрузим? На канал MaxRisk. Нет. Сейчас записано на канал риск старт Наберем много лайков, то да. Можно записывать. Обсуждение включаем, потому что там можно продвигать канал То есть как? Я вам покажу еще. В следующем ролике. Так значит. Она позволяет добавить трейлеры канала, плейлисты. Если мы включаем эту функцию, отключаем, то есть смотрим, что будет. Просто вот. Ничего не будет. Если у так же самое, то нажимаем на шестеренку. Также может тут все. Это с телефона. Нажимаем на шестеренку, нажимаем сюда вот. Играем весь доступ. Весь доступ. Можно перерывчик. Там нет паузы, просто без На телефоне бы не хотелось, бы не вкусный. Угу. Первым делом мы изменим канал. Не том риск, а нажимаю на кармашек а... мировой канал зуба. не думайте нет. Значит, ютубер по игре зуба. Как стать ютубером по игре зуба? Нет. Значит, как его назовем? зуба блин нету нет мысли М -м -м. зуба Вон, пишите свое мнение Мне нужен ваш ответ так значит владелец канала можно подписчик быть подписчиком и смотреть вы из подписчиков все также можно быть кем там еще? Ость, ость, просто посетить подписаться там на канал подписчик нужна функция так значит как создать канал по игре зуба на YouTube? Канал по игре зуба. Давайте добавим зуба. Кому можно поставить, чтобы в поиске отображалась Да, такая нужна функция. Все. Изменить. Все. Также можно второчку Давай давайте добавим. Почему бы нет? Так у нас нет так, тут у нас есть сохраненные нажимаем на превьюшку почему бы нет любую нам это не неважно вот ну давайте жиром так так так так так муж личинка то да не знаю в общем канал по игре зубы зуба пишите в поиск найдите меня о, вот значит. нормально ладно потом не изменим потому не создавать потом еще это уже следующие ролики и пользую еще еще еще еще о следующем ролике так, значит, так, UBS, да, тоже потом нужно скачать UBS, там все такое всякое-всякое, потом нажимаете настройка микрофона, э -э -э, запись, трансляция, О, настраивайте, там есть видеоролики по этой теме, сейчас мы будем только записывать по этой теме, всем по всем прошлом, с вами был Макс Рис, короткий видеоролик, нравится, лайк, и будем продолжение снимать, всем удачи, всем пока, в следующем ролике, думаю, аватарку создавать, пока.